Сегодняшний урок будет посвящен теме подготовки отчета по продажам за какой-то определенный период, месяц, квартал, год с помощью программы бухгалтерия 8.3 и таблицы Excel. Такой отчет вы можете показать своему руководителю. Сейчас покажу, как будет выглядеть конечный результат. Я уже заранее сделал отчет. И сейчас я вам его покажу. Вот так вот будет выглядеть конечный результат. Отчет по продажам за 2016 год. Здесь будут все покупатели представлены. И будет будут установлены фильтры. От самых больших сумм до самых маленьких. И будет вот такая вот диаграмма. Теперь начинаю рассказывать, как получить такой отчет. Закрываю этот файлик. Сейчас буду создавать новый файлик. Заходим в программу. Формируем оборотно-сальдовую ведомость. Если отчет у вас будет за квартал, то за квартал. Если будет годовой отчет, то оборотно-сальдовую ведомость годовую. Этот отчет будет за 2016 год по продажам. Продажи и покупатели у нас 62 счет. Открываю 62 счет. Оборотно-сальдовая ведомость. Вот открылся 62 счет. Он делится на два субсчета. 62.01 и 60 62.02. 62.02 это авансы и это просто продажи. Чтобы у вас суммы не задвоились, мы возьмем счет только субсчет 62.01 и оборот по кредиту. По кредиту именно как раз оборот это те денежные поступления, которые были в течение года от наших покупателей. Выделяем мышкой нужную информацию. Держу правую кнопку мышки и протягиваю вниз. Отпускаю. Так, еще раз давайте. Я держу левую, нажимаю левой кнопкой мыши левой кнопкой мыши и протягиваю, не отпуская левую кнопочку, протягиваю вниз вот до субсчета 62.02. Отпустила и теперь правой кнопочкой мыши щелкаю на табличке и появилось меню «Копировать». Сворачиваем программу. Создаем на рабочем столе файл Excel. Файлик получился пустой. Открываем его. Встаем в табличную часть. И нажимаем правую кнопочку мыши. У нас опять появляется такое меню. И по кнопочке вставить. Здесь вот как написано, так я и оставлю. Ячейки со сдвигом вниз. Так. Еще раз. Вставить. Значит, вот вставилась в таком совершенно некрасивом виде. Но это все редактируется очень быстро. Двигаем колоночки. Значит, нам, у нас получается, нам нужна вот только вот эта колоночка. Это обороты по кредиту. Не нужные колоночки нужно удалить. Выделяем столбцы наверху. Вот три столбца, которые нужно удалить. Правой кнопочкой мыши удалить. Вот смотрите, когда столбцы удалили, у нас сразу колоночка стала красивой. Теперь можно сделать название таблицы. Еще встаем сюда и вставляем пустые строчки вставить можно еще одну вставить вставили пустые строчки но название сейчас чуть позже будем делать теперь эту табличку можно выделить сделать на ней сетку границы и здесь вот нажимаем на кнопочку все границы она стала вот уже в виде табличной части. Теперь еще раз можно выделить и можно, например, внешнюю границу, граница рисунка. Так, внешнюю границу сделать толстой внешней границей. Вот смотрите, она уже такая более толстая. Но это с границами, смотрите сами, можете как бы здесь всякие там разные вещи применять. Что делаем дальше? Дальше нужно установить фильтр, чтобы нам отфильтровать по убыванию вот эти суммы. Выделяем наверху над таблицей две ячейки, выделили. Переходим на закладочку данные. И здесь будет фильтр. Фильтр поставили. И теперь заходим в фильтр, вот в эту колоночку, где у нас цифры. И смотрите, здесь можно будет отсортировать от минимального к максимальному значению или от максимального к минимальному. Выбираю вторую строчку. И вот у нас отфильтровалось. От максимального к минимальному. Теперь непосредственно приступаем к созданию диаграммы. Выделяем всю табличку. Вставка. И вот здесь вот будут различные диаграммы. Я вот перепробовала разные варианты, вы можете потом тоже сами попробовать, в каком варианте больше вам понравится. Но вот я остановилась на линейчатой диаграмме. У нее самый как бы наглядный такой вариант получается. Вот первая. Вот получилась такая диаграммка, но она в очень маленьком окошке, окошко здесь легко увеличивается. Просто тяните мышкой, за уголок зацепляетесь диаграммки и тянете его на большую, растягиваете эту диаграммку Растянули диаграммку и вот теперь вот так сделаем ее наравне с таблицей, чтобы красиво все это смотрелось. Растянули, теперь можно уже приступить к написанию заголовка. Выделяем вот здесь верхнюю строчку. Протягиваем до конца диаграммки. И здесь в меню «Главное» есть такая функция «Объединить и поместить в центре». Теперь видите, у нас здесь сетка снялась и можно здесь написать текст. Отчет по продажам. По продажам о ваша компания ваша компания за 2016 год вот такой будет заголовок теперь увеличиваем шрифт сделаем шрифт жирный делаем размер шрифта какой-то вот побольше ну вот какой вам больше нравится вот 28 например и можно какой-то цвет шрифта тоже сделать, любой цвет. Хотите, вот красный, хотите темно синий любой цвет. Хотите, здесь можете сделать заливку на заголовке. Другие цвета. Выбираем палитру или вот здесь через спектр делаем какую-то заливку. Ну, если хотите, конечно. Так, сейчас заливка не сохранилась. Ну, вот такую вот заливку. Можно без заливки оставить. И дальше вот эту вот э, саму диаграмму, ее тоже можно как-то немножко приукрасить, э, чтобы она смотрелась по поярче, покрасивее. И также здесь можно увеличить шрифт, сделать жирным покрупнее. Мы ее выделяем. Она у нас сейчас выделилась. Правой кнопочкой мыши нажимаем, внизу появляется меню «Формат области диаграммы». И вот здесь, значит, с этой областью диаграммы мы немножко поработаем. Размер. Так, это не то. Сейчас, секунду. Заливка. Например, выбираем рисунок или текстура. Вот смотрите, видите, сразу появилась заливка. Здесь есть несколько вариантов выбора текстуры. Вот такие вот варианты. Можно какой-то из этих вариантов оставить, да? Вот можно голубой оставить. Вот такой вот подсвет заголовка. Можно выбрать другой. Если вам здесь текстуры не нравятся и вы хотите проявить полное такое художественное творчество, вы здесь из файла можете выбрать какую-то свою текстуру, совершенно любую, да, Вот любую картинку выбираете. И она, у вас, и она у вас пойдет на текстуру. Вот видим, да? Ну, естественно, это как бы неприемлемо не здесь. Я оставлю из готовых образцов вот эту вот голубенькую текстуру. Далее. Дальше теперь можно... Сейчас окошко это закрою. Теперь здесь хотелось бы сделать такой вот шрифт более покрупней, и пожирнее шрифт цвет оставим черный здесь выбираем начертание можно полужирный курсив и размер ну предположим 12 так 12 сейчас посмотрим вот смотрите поменялся на 12 размер ну вот уже вот выглядит она совсем по-другому. И вот здесь немножечко сливаются цифры. Чтобы они не сливались, можно эту табличку... Сейчас попробуем ее. Здесь можно ее немножко в сторону протянуть. Чуть-чуть буквально. Вот. И смотрите, цифры здесь уже не сливаются внизу. Вот так она выглядит намного примечательней. вот такой вот отчет можно сделать не только по продажам такой отчет можно сделать еще по расходам организации у меня например очень часто руководство просит сделать отчет за год по расходам компании так что можете пользоваться таким способом я надеюсь что информация была полезной и интересной для вас Заходите на мой сайт, подписывайтесь на видеоканал и вы будете постоянно узнавать что-нибудь новое из области ведения бухгалтерского учета. Всего доброго!